Вот это еще раз, чтобы я зарегистрировалась, запиши, пожалуйста, принесли коробку конфет, чтобы я зарегистрировалась на, Едино... на сайте Единая Россия для переписи населения. Да? Да. И а нет, это не голосование по интернету будет, а? Наверное, что хотим-то да? напишем. А, вот оно, что и коробку конфет, и почему-то соцработников. А как? Потому что у нас Конечно не, Конечно, не пустят. Не нужны нам ваши конфеты. Так, как, какая, как, какая, какая, какое отношение Единой России имеет в социальной работе? Я не могу понять никак. Вы что, так спонсируете? Так вот передайте, а это обязательно а а это незаконно, вы а же на знаете, что это незаконно. Герой. Ты понимаешь, что твое будущее ворует вот этими конфетами, которые ты а разносишь, Хорошо, не что, понимаешь. что понимаешь. Вас обязывают? Чем подтягивать? За копейки бегайте, нам лекарства носите. У вас еще покупают. Женя, сними ролик. Ой, у меня Нет, я хочу. А вас за что? Вас завязывают. Ты посмотри, ну, что он, делается. Так. Я вчера буквально... Вы укладывали. успокойтесь, какие-то репрессии будут, мы, мы, мы поможем. Я не буду ни в каких репрессиях участвовать. Дело в том, что я вчера только ролик прочитала, что маме 85 лет. Даже не вспомнили о том, что она... Дочь погибшего героя на войне. Ни разу в жизни ей ничего не принесли. Вот 75 лет по даже открытки не прислали. Она инвалид первой группы. Я думала, я поняла, что что-то э, вспомнили вдруг. Я на сайтах и а везде пишу, что это самое... Погиб... Дочь погибшего... А они, чтобы я проголосовала за тех, кто нас убивает этими конфетами. В жопу пусть себе засуну. Так и передай. Мое пожелание нижайшее. Их презирают. И лекарства Да, я думала, что вы лекарства. А конфеты пусть сами живут всего доброго здравствуйте хочу поделиться радостью вот так я встречаю единую россию они ходят по квартирам и двум людям с сахарным диабетом инвалиду первой группы и мне предложили конфет Чтоб я зарегистрировалась на сайте Единой России. «Единой России». И вместо меня проголосовали за продолжение вот этого ужаса. То есть нет лекарств, нет образования, нет социальной защиты, нет здравоохранения. Людей загнали в человеники. И они теперь ходят, предлагают конфеты, чтоб я зарегистрировалась на сайте самоубийц. Это ужас. Поздравляю всех вас. Forever. Ждите, к вам тоже придут. Я встречаю вот этим. Сегодня 21 мая 2020 года. Мы все сидим в самовыжимаемости. Выжимаемости вот именно. И просто нет слов, что они творят. Хочу поделиться этим роликом во всех соцсетях.